На нем при помощи цитаты из Библии объясняется, почему православным верующим надо выступить против фальсификации, унижения личности и давления на нее. Позже к флешмобу присоединились священники из Минска, Гомеля, Гродно, Заславле, Лиды, Рогачева, Борисова, Малоритского района. Всего в списке участников значилось более трех десятков человек. Ранее группа белорусских католиков объявила кампанию «Фальсификация – тяжелый грех», направленную против фальсификации на выборах. Инициаторы обратились к членам избиркома с просьбой справедливо и честно подсчитывать голоса.